Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой, который является Божьим Духом, мыслями нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, да пребудет со всеми вами, но для того, чтобы это могло произойти, чтобы это случилось, Каждый из вас должен получить, должен пить этот дух. Это как происходит с человеком, который просит у вас что-то покушать из-за голода. Вы идете на кухню, делаете ему там бутерброд, сэндвич, даете этому человеку. Потому что он нуждается. Если этот человек сам лично не возьмет и не начнет кушать и пережевывать, как он поест, никак вы не можете запихнуть человеку сами, если человек не принимает лично. Если человек сам этого не делает для своего блага, то же самое относятся и ко всему в нашей жизни. Когда апостол Павел говорит, что кто дух Христова не имеет, тот и не Его, что он этим хочет сказать? Смотрите, как я понимаю это, как я могу интерпретировать следующие мысли. Будьте внимательны. Например, вы идете учиться на какого-то инженера или другого. Что происходит? Если у вас есть это образование, инженерная профессия, вы этот дух научный, вы эти знания, которые там в университете передают, воспринимаете, они в вашей голове. Вы должны начать развивать эту профессию в соответствии с тем, чему вас в университете научили. Вы применяете все это знания теоретические, когда вы что-то строите или проектируете и так далее. То же самое происходит с медициной, когда вы получаете медицинское образование. Человек учится и принимает эти медицинские знания, это дух, тогда все в его разуме хранится. Все то, чему он научился, эта наука, медицина передала ему в разум. Человек этот дух, научный дух, эти знания взял. И у него есть диплом в руках, и ему нужно начинать развивать эту профессию, медицину. Он передает другим тот дух, который он получил на университетском образовании. Это его медицинские знания. И это происходит в любой другой научной сфере или какой-то сфере деятельности. Вы воспринимаете дух... Науки, которые вы учили, потом все эти знания начинаете развивать и получать от этого ваше благословение, естественно. Но, когда вы учились кое-как, вы на 100% не восприняли, Вы не имеете 100% качественное образование. Вы просто на словах. Вы только внешне. Вы не воспринимали, вы не положили в себя, не выпили, могу сказать, максимум, на что вы могли способны. Не пролепились к этому знанию. И что происходит? Вы плохим профессионалом становитесь, плохим. То же самое бывает и по отношению к той жертве, которую Господь Иисус Христос нам предложил. Принимать Господа Иисуса Христа, это на все то, что Он дал нам, максимум, Духом Господа Иисуса Христа. Он приходит и начинает обитать внутри вас. И тогда вы становитесь этим храмом Духа Святого. И что происходит с вами после этого? Должно произойти... Должно. Никак это нельзя изменить. Потому что однажды, когда вы наполнитесь Духом Святым, где бы вы ни были, вам нужно его распространять. Вы будете его распространять, потому что это внутри вас. Это то, что происходит. Это то, как я понимаю. Тогда ежедневно мы говорим. Божьи вещи, учи, все то, что я передаю, это то, что мне дает Дух Святой. Он мне дает. И я даю то, что Он мне дает. Тогда это подтверждает Слово Иисуса, который говорит, всякий, пьющий эту воду, которую я дам ему, эту воду, это Дух Святой. Человек уже взял, уже выпил эту воду. Всякий, пьющий эту воду, эта вода сделается в нем источником, который будет течь в жизнь вечную. Тогда, друзья, именно поэтому я так верю. Апостол Павел говорил прямо, кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Тогда... Я могу сказать, это странно, странно в теле Христовом. Такой человек, он, я говорю о теле Христа, как церкви. Этого человека не воспринимает, он не имеет Духа Христа. Понимаете, мои друзья, это ясно для вас. Давайте другую аналогию вам приведу, вы поймете. Вы видите, много семей, которые разваливаются, да или нет? Почему? Потому что Хотя люди, они нравятся друг другу, у них есть симпатии взаимные, но они не соответствуют друг другу, потому что каждый имеет свой дух, свои мысли. И эти мысли, они иногда, дух человека один с другим не имеют соответствия. Почему не важно, но когда они соответствуют, знаете, люди, они не могут ужиться, даже если тебе нравится человек, даже если вы друг другу, знаете, испытываете чувства такие, но если дух, мысли, друг с другом, два человека не соответствуют их мысли, их дух, эта семья, она не выдержит, потому что, чтобы эти люди вместе жили хорошо, оба должны иметь один и тот же дух. Это секрет. Это откровение. Вы, кто страдаете в личной жизни, например, по четвергам, у нас всегда есть эта особая работа, где мы учим, где мы передаем и бесплатно. То, что Бог дал нам для того, чтобы вы научились в этом вечном университете жизни тому, как быть счастливым здесь, на земле. Как любить и быть любимым. Как любить и быть любимым. Тогда будьте внимательны. Тот, кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Когда человек создает семью, но у них разный дух, не получится ничего хорошего, не получится. Я это говорю, глядя на нас, я и Эстер, я могу об этом говорить. Я могу сказать, когда мы создали семью, когда, мы, когда я женился, это было так прекрасно. Вы знаете, мы искали друг друга, и мы нашли в итоге друг друга. И это было прекрасно. И мы живем вместе 54 года. В одном духе. Друг другу мы соответствуем. Почему? Потому что мы друг другу соответствуем. Одни мысли у нас, как написано. Мы можем открыть и прочитать. Оставить человек отца и мать и соединиться с женой своей. И будут двое, одна плоть. Двое станут одной плотью. Одну. Двое станут одним. Тогда... Когда у Эстер проблемы, я чувствую тоже проблему. Когда у меня проблема, она чувствует проблему. И если один из нас имеет проблемы, другой страдает также, потому что у нас один дух, мы одинаковые. Это то, о чем апостол Павел говорил, кто соединяется с Господом становится один дух с ним. Это очень-очень сильно. Тогда, друзья, тот, кто не имеет духа Господа Иисуса, он не его, он не принадлежит ему. Знаете, вот это вот разговор о я верю в Иисус. Это все ничего не значит. Если ты веришь, но не имеешь Духа Христа, ты не Его. Ты можешь верить, как ты хочешь, но без Его Духа нет соединения, нет завета между тобой и Богом, нет одного Духа. И это причина, из-за которой много людей не способны держать себя в вере. Они чувствуют себя хорошо, у них все в порядке, но когда трудности когда у них страдания какие-то, они разводятся. Знаете, люди говорят так, а, Бог не услышал меня, я разочаровался, Он не сделал то, что я ожидал. Но как ты можешь ожидать от Него исполнения того, что Он тебе обещал, если ты с Ним не вступил в завет, в брак, не соединился с Ним? Тогда, друзья, для того, чтобы вы могли по-настоящему жить, я говорю, жить в вере и через веру, от веры, веры и побеждать. Необходимо иметь Духа Святого, потому что Дух Святой соединяет нас с Богом. Один и тот же Дух. Это понятно для вас, не забудьте. Когда человек... Учит что-то, образование получает, например, ну, психологию. Это дух науки, он его наполняет, этот дух вразами. И ну, вы начинаете развивать эту профессию, психологию, например, потому что ты соединен. Это как завет с этим духом, который ты выбрал. Когда мы имеем Духа Святого, мы с Ним соединяемся, нас одно вместе с Ним. Тогда происходит то, что Иисус говорил, то, что Он обещал. «Я пришел, чтобы имели жизнь, жизнь с избытком». Тогда эта жизнь с избытком происходит тогда, когда вы получаете Духа Святого. Господь Иисус сказал... Также ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И все остальное приложится вам. Все, в чем вы нуждаетесь. Понимаете, во-первых, вы должны с Ним создать семью. Этот завет с царем. И потом ты станешь вместе с Ним, этой царицей или царем, когда вы соединитесь. Потому что церковь – это царица. И все, что у царя есть, все будет вашим, и все произойдет. Понимаете? Тогда по четвергам у нас это особенное служение, терапия любви для тех людей, для всех людей, кто уже имеет семью, у кого проблемы в семье, кто одинокий, пока не нашел никого. Для всех, кто хочет научиться секретам жизни, вы знаете, вы можете иметь... Духа Святого, вы можете быть с Ним соединены, но если вы не имеете человека, знаете, вы если одиноки, что-то вам нужно еще, помимо Духа Святого. Кто-то нужен, партнер рядом с вами, семья, завет, близкий человек, потому что сам Бог говорит, нехорошо хорошо. Человеку быть одному. Женщине нехорошо, тоже одной мужчине нехорошо. Тогда вам нужно научиться любить и научиться быть любимым. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Всего доброго.